за любовь тебя на стримах например как ухова или юлика а, нормально ну в плане того что сер сердца за любовь путин хватит бомбить не смешно как путин, Господи, зачем? Хватит... там пишите организаторам что типа артур очень сексуальный парень а, приедет к вам если вы оплатите ему перелет а клип на твою вторую песню на мою вторую песню я клип Где я? камский встал передо мной уже. Что? Опа, опа. Да, я могу посмотреть. Чем? Давайте я посмотрю то, что мне скинули, и все, и разыгрываем. А то так можно это состариться и умереть. Так не, это не то. Он был очень рад. А откуда начинается? Наживленный взгляд. И картины. Посадят. А просто шел тайминг с самого начала, поэтому. Поэтому я почему-то подумал, что, короче, я говорю, что там песня идет не с самого начала. Извините, короче, я тупой. Так, чё? Я Артур Кулаков, кстати, Игорь Котов, рублей. Опа, опа, опа, опа, две тысячи рублей, от говори Ну чё? Может быть, кавер на мою телку аниме спасет? Запущенный случай моей телки аниме. Мне все еще нравится, кстати, минус. Я каждый раз, когда, ну, мне иногда приходится включать мою телку немо, чтобы подумать о том, куда моя жизнь пошла. Так, там хорошо, пока чисто минус идет <laughs> без слов. А что, кстати, это даже не только касается моего говнотворчества, у меня есть реально ряд треков, треков где мне нравится минус, мне не нравится речитатив там и прочее. Так. Красная рубашка в клетку. О боже мой, он ему женщины. И меня нет рядом. Как же так? Вот это вообще очень хорошо. Всем массовый зря! Здрасте! Нет! Здорово! Помню, как тебя накрыло это слишком большой-то надо Сделаем! Короче, вот я просто вижу фесты, видно вот сразу такой ламповый мелкий фест. У меня сразу доброта такая просто на... меня всего окутывает. Люблю мелкие фесты. Знакомьтесь, это Кэра, красивая девица, милая дама, живет вместе с мужчиной, смотрит за ребенком, будто что-то с ним случится, защищает его, хоть заставляет ее много трудиться. Он, наверное, бы сейчас могла мир поглядеть. Облететь всю Европу, брадок, шмоток рассмотреть, быть королевой красоты, жить на. Блин, а ведь можно было реально брать вот такие куски и не, и не платить деньги оператору и запариваться снимать на жаре. Черт. Я не подумал об этом. Вот. Человек практично подходит к созданию контента. Душки в Московсити, но на деле все не так, она андроид в магазине. Ожидания окупились, вот мужик на горизонте, но она прекрасно знает, что она одна из сотни, и не нужно ей совсем ничего хотеть, она машина. Она не может даже есть. Но она живет в отдушке с девочкой своей родной. Но не дочка, я соврал, андроид. Она вторую. Кэра шепчет куха, Девчонки прям как мама. Давай же в Канаду и бросим наркомана. И подходит ко мне Кэра и да, этот этот боли. Конор, помоги, на границе много служб, контроля. Чувство душит нещадные, со страха молвит в глазах. Почему же у тебя... На самом деле проблема в том, что... Сейчас вы можете меня ударить, я... Де Детройт я не играл, <поэтому>, поэтому я не могу оценить, насколько тут все забавно, интерпретировано, но мне нравится, просто потому что я чаю свою мразь, такая, ау, кайф. Вот это все удачно в делах. А я? А что я? А я стану девиантом, е-е-е. А да, я стану девиантом, е-е-е. За нас вообще-то разбирают, но я с Хэнком, и меня даже не посадят. Твоя жизнь в огне. Короче, я готов опять шквариться и делать треки, только ради каверов на канале Lime, Lime Fox. Это это вот вот тут вот вот возможно, я переступлю через чувство собственного достоинства. Я детектив на камье, Аками, Аками, yeah. Это Маркус. Познакомьтесь с ним, ребята. Живет с художником. А он очень богатый. В втором месяце тот без сына, И вдруг явился он. И вся жизнь словно помойку. Вот же ведь гандон. Ну а что он? Папа, си... тут даже есть нецензурная брань, А вот я засал. Дид, А вокруг ног нет. А мог бы оставаться послушным, важным и нужным. Не воровать одежду о бомже, а быть богатым. Не будь того, сынок, торчащим наркоманом. Слишком круто? Ну ладно, берем поменьше масштаба. Выставить дедовские картины в на патреоне. Набить ли Лицо его сынку за домом дарить покрупней. А что достиг наш Маркус? Армию бездушных людей. Дверь открыта, он сырой корабль проникает. Пока Маркус только себе армию собирает. Или что это такое? Митинг Навального? Маркус просто устал. Его рассудок на исходе. Зову тебя в участок, приоденься понормальней. В конце концов, не каждый день тюрьму тебе сажают. Быстро собери Джоша Саймона в участок. И хватит на меня смотреть столь оживленным взглядом. А я? А что я? А я стану девиантом, е-е-е, yeah, yeah, yeah. да я стану девиантом, е-е-е, yeah, yeah, yeah. Марку Четовка так прямо совсем уманит, но вы знаете, там к меня даже не посадит. Я жизнь в огне, я девиант на да, Аками-е, yeah. Аками-Аками-е, yeah. Аками-Аками-е, yeah. е да, тут и Не, Более того, я требую, чтобы меня привезли на этот фест и в, сли... и в следующем кавере я... Я должен присутствовать, я буду, короче, на это, на бэках, я буду, я не знаю, задницей трясти на фоне, а ты будешь, конечно, на меня. Ой, Аманда впервые говорит, восьмерка, я с тобой, репсикует, и снова резко вдруг спылил, пора бурно отмечать, я дело первое закрыл, пришли все мои коллеги, допросники, начальник, эй, пора поставить уже чайник, Испалился я вдруг, говорю как девиант, Камский встал передо мной, он был очень рад. Ну ты чё, чё грустишь? Может, выпьешь нами? Эй, смотри, Хлоя, так и есть тебе глазами. Да не мне на и человеческую ересь. И постой, где Хэнк? Он вообще был здесь? Я открываю дверь, и сердце падает в пятки. Мой Хэнк бухает не один, вокруг две девятки. Ричард, Олег, чертовы два девианта. Вот это я вижу взгляд и ухмылку лейтенанта. А могли бы быть напарниками вместе, поверь. Разбирать дела, гулять с умом, каждый день, но в моих глазах скоро диод вдруг погас. Вы форматните меня, хочу вновь стать машиной сейчас. Хочу вновь стать машиной сейчас. Вот так вот, ребята. Сосумислено. Блин, мне нравится, как на поле там стенды убирают. Но вот это реально самое безысходное на фестивале, когда стенды начинают убирать. Дорогой нашли. Акр. Это я! Откуда они знают, что я смотрю это? Они, они что? Как они это делают? Боже мой! Мне страшно! Мы тебя приглашаем в очень э, странный город. Ну что, Артур, заглядывай к нам в обыск. Почему, мне так не... вот, вот про... Почему я не поехал в результате на Камикон Нурсултан? Потому что они вместо, т... вместо того, чтобы написать, что меня ждут холодные горячие мальчики, начали писать, ой, оптимисты рики, Семяк уже согласились. Вот как нужно приглашать. А, а, а, ладно, в общем да тебе по... ничего не нужно. А, да. Позволить на сам нас. Удачи, пока, и запомнил. Всем массовым. Здрасте. Сейчас говорит, как я Да, спасибо. Ну, второй, да, мы старались там по аудио на данный составляющий не особо старались, а снять. Мне нравится, как он снят. Да. Я тут мы. Типа в этом. Ну, то есть, в этом проблема. Я ж ну куча распродаю, я время думаю про видео составляющую. А надо было думать глобальнее. Так. Это прекрасно. Я потом еще от группы кину. Обязательно. Если забуду, можете мне в личку написать собака-псина. Не умеешь читать реп? Я нет. Мне нравится, как Артур с такой теплотой в глазах смотрит этот видос, как родитель на свое детище, которое очень старается, хотя получает... Твоя реакция, когда узнаешь, что Путин смотрит тебя и вообще он твой самый большой фанат? Пусть не бомбит у меня под окнами. Рифма для лохов. Пародия лучше оригинала. Год ты станешь Юликом, Русланом и Эльдаром вместе, вместе станешь тиктокером. Типа они просто должны объединяться в огромного Артура. У меня кровь со всего тела собралась в голове и из ушей вытекла. Тупо пожилой рэп. Без два хули мы были в одном здании и не обнимались, заставляешь меня грустить. Вот, а Ади а грустно. С какими хорошо знакомы, ли виделся в жизни из них? Да надо с кем виделся, но при этом в основном просто говорю привет. Поснял я виделся с Диккенсоном, вот.